Фанаты пристально следят за событиями в личной жизни Агаты Муцинеицы. Многим хочется, чтобы актриса, чье сердце разбил Павел Прилучный, встретила новую любовь и была счастлива. Накануне прозвучали предположения, что это уже случилось. Муцинеицы с недавних пор носят на правой руке кольцо, напоминающее обручальное. На видео, появившемся на днях в сети, кольцо с бриллиантом актриса надела на тот самый палец. Неужели Агату можно поздравить с помолвкой? Ответом на этот вопрос она поделилась на своей странице в Инстаграме. Изначально актриса не стала опровергать слухи о появлении тайного поклонника. «Это самый популярный вопрос, но я оставлю за собой право на него не отвечать», — сказала Агата. Правда, позже выяснилось, что звезда сериала «Закрытая школа» разыграла публику. Она пыталась создать видимость нового романа, чтобы не чувствовать себя одинокой в день Святого Валентина. Так-то я ношу его на левой руке. Но для видео надела на правую, — сказала Агата. Получается, что никакой интриги нет, кольцо на надела просто так, а не по случаю помолвки. В светской тусовке ходят слухи о том, что Муцинеицы не может найти нового парня, так как до сих пор ждет возвращения Прилучного. Как раз недавно стало известно, что отношения бывших супругов наладились и они стали снова проводить время вместе. Агата подтвердила, что их общение возобновилось. Вскоре она призналась, что до сих пор не отказалась от фамилии бывшего мужа, которую она взяла после свадьбы.